А что будет, если взять самую слабую самую сильную команду в английском футболе, сделать им одинаковый состав и посмотреть, насколько сильно влияют скрипты в FIFA. В первой половине данного эксперимента мы будем проматывать карьеру за Сейлфорд Сити, промотаем где-то сезончик 3, посмотрим, что они смогут сделать, чего смогут добиться. И также потом мы еще промотаем 3 или 4 сезона за Манчестер Сити с таким же составом, как у Селфорда, и посмотрим, влияют ли скрипты в плане название клуба, как э, статуса клуба. И вот вроде бы уже и с экспериментом познакомил вас, что будет в принципе у нас происходить здесь я рассказал, но вот про состав я еще не заговорил. И вот давайте сейчас мы на него посмотрим. И как вы видите на экране, то что у нас будет Сейлфорд Сити и Манчестер Сити с составами сборной Англии. Актуальный состав на 2022 год. Здесь у нас представлены Фил Фоден, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Биллингем Маунт Райс, Шоу Стоун Магуайр, Александр Арнольд, Пикфорд Сака, Волкер, Хендерсон Вилсон, Трипьер Гриллиш, Решфорд, Филлипс и Дайер. Мы сейчас заходим в расписание на неделю, будем ставить отметку на концовку первого сезона и там в принципе уже будем смотреть как выступал Селфорд, как выступали но со старым составом еще в принципе. Какие кубки все вот это мы посмотрим, так что в принципе всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки телеграм, здесь будет еще где-то сейчас QR-код, мало ли, кто-то с компьютера смотрит и хочет через телефон быстро просканировать. Ну и все, по сути, я вернусь к вам уже в концовке первого сезона. Итак, первый сезон уже заканчивается, 29 июня сейчас. Мы давайте посмотрим результаты премьер-лиги и видим то, что Манчестер Сити занимает первое место. Всего лишь одно поражение у них, 97 очков они набрали. И видим то, что Селфорд Сити занимает второе место. С составом сборной Англии И выбивает себе путевку в Лигу Чемпионов На следующий сезон Так, давайте посмотрим на состав нашей команды Что у нас здесь изменилось Пикфорд прокачался Стал 84-й, Шоу 81-й даже Стоунс, Магуайр, Александр Арнольд тоже все прокачались. Райс прокачался, Маунт, Биллингем, они все были 84-е. Фоден прокачался 88 Кейн. вот в принципе, из всего состава не прокачался только Стерлинг. Сака 83-й, 85-й. Грильш 85, Решвард 82, Филлипс 83. То есть, в принципе, с таким составом можно спокойно выигрывать Лигу чемпионов. Эмирейтс Факуп, у нас здесь должно быть что-то интересное. Нет, Манчестер Сити 5-1 выиграют у Чарльтона Атлетик. Надо глянуть, где был наш Селфорд Сити. Вот он. В Манчестер Юнайтеду проиграли мы 1-0 в шестом раунде. Интересно. Так, Карабао Кап. Карабао Кап у нас Ливерпуль побеждает у Манчестер Юнайтеда. Выступал ли Селфорд? Селфорд Сити вылетел в третьем раунде от Оксфорд Юнайтед по пенальти 5-4. Вот это интересно, как таким составом можно проиграть Оксфорду. А Манчестер Сити вылетела Челси. Так, это предсезонка. Давайте ну, давайте Суперкубок посмотрим. Здесь Реал Мадрид побеждает у Айнтрахта. Ну и сразу все чемпионаты ПСЖ Барселон, Барселона, ПСЖ Бавария в Лиге Чемпионов, Бавария выиграла Лигу Европы у нас Порту взял в матче против Наполе И Лигу Конференции у нас забрала Рома в матче против Галатасарая В принципе на этом можно первый сезон заканчивать и сразу давайте перейдем в концовку второго сезона, чтобы также же само посмотреть на результаты и как раз-таки Лига чемпионов-то будет для Селфорда. Просто глянуть, чего не смогут добиться там. Возможно ли сразу же со второго сезона выиграть Лигу чемпионов. Так, вот и нежданчик. У нас Люк Шоу покидает нашу команду. Наверное, мы как бы контракты не продлеваем. Возможно, у него просто закончился контракт. А так даже, если подумать, Люк Шоу уходит и уходит, а левого защитника-то, по сути, я не знаю, кого использовать. Так что пусть Кайл Вокер тогда стоит у нас на ЛЗшнике. Александр Ар. Будет позашником. Ну а тем временем у нас уже июнь 2024 года промотался наш второй сезон. Руководство уже чуть больше нами довольно. Давайте результаты смотрим. Селфорд Сити занимает третье место. Манчестер Сити первый, но уже не такой большой отрыв. То есть мы набрали 80, у Сити 84. Второе место у нас за Челси, 83 очка. Четвертый Арсенал, пятый Манчестер Юнайтед. Интересно. Так, поехали в ФА Комьюнити Шилд. Здесь у нас Манчестер Сити побеждает со счетом 4-3 Селфорд. Эмирейтс факап, здесь у нас кто побеждает? Побеждает Манчестер Сити в матче против Ливерпуля. Мы вылетели от Манчестер Сити в полуфинале. Так, Карабао Кап. Выступали ли мы здесь? Да, и вылетели от Манчестер Юнайтеда со счетом 1-1. Закончился матч и 5-4 по пенкам. Так, Суперкубок УЕФА. Здесь у нас Бавария выиграла у Порту. Лига чемпионов. ПСЖ снова с Баварией. Перейдем в групповой этап. Мы были в группе G, Интер, и Порту. И мы заняли всего лишь третье место и вылетели в Лигу Европы. Европы. Давайте тогда перейдем в Лигу Европы. Сэлфорд Сити Лиль. 5-2 общий счет. Неплохо. 1-8. Выиграли у Аякса с общим счетом 4-2. Нормально так. 3-0 последний матч был. Четвертьфинал. Обыграли Лацо со счетом 4-1. Интересно. Мы в полуфинале. Полуфинал против Тоттенхэма и мы побеждаем. Общий счет 4-1, а Вилья Реал у нас с общим счетом 5-3 выиграет ОАЕКО. И финал? Финал Вилья Реал со счетом 3-2! Ты чё, боже! Такой шанс был захватиться за Лигу Европы, чтобы, ну, по-любому, в любом случае были бы в Лиге Чемпионов. Но проиграли 3-2... Обидно, капец. Ну и Лига Конференции у нас получается. Кто берет? Динамо Загреб в матче против Аталанты. Так, ну давайте тогда посмотрим на наш состав. Фоден 91, Кейн 91, Стерлинг 87, Биллингем 90, Райс 89, Маунт 89, Александр Арнольд 90, Магуайр 84, Стоунс 84, Волкер 82... Пикфорд 86, Сака 85, Грилиш 85, ну и в принципе, да, у нас даже резерва нет. Так, ну тогда надо контракты переподписать, чтобы никто никуда не уходил. И все. И на этом можно будет переходить в третий сезон и последний решающий для Селфорда. Итак, ну что, ребята, финальный сезон за Селфорд Сити у нас подошел к концу. Сейчас быстро пробежимся по всем турнирам. Э -э, руководство опять не сильно нами довольно. Пробежимся по турнирам, посмотрим составы, будем переходить за Манчестер Сити. Давайте результаты. Селфорд Сити первое место. Вообще шикарно. Эмерайт, Эмерайт здесь Челси Уотфорда. Мы выступали, выступали, выступали. Мы вылетели от Арсенала в пятом раунде. Карабао кап Мы его даже ни разу не выигрывали. И тут также же сама Тоттенхэм побеждает у Ливерпуля. А мы выступали в, получается, четвертьфинале отлетели от Ливерпуля, как раз таки. Суперкубок Уефа. Здесь ПСЖ выиграл у Вилья Реала. Лигу Чемпионов у нас взял Реал Мадрид против Вильяреала. Групповой этап мы заняли первое место без поражений. 14 очей мы набрали, в 1-8 мы выступали с Аяксом, опять выиграли 5-3. Четвертьфинале мы выступали против Реала и проиграли 4-0 вообще без шансов. Лига Европы Тут у нас Милан выиграл Лейпцига и Лига Конференции. У нас здесь Фенербахче выиграл у Сосуло. То есть получается за три сезона, в принципе, Селфуд Сити смог выиграть премьер-лигу и дойти до финала Лиги Европы. Все. То есть Лиги Чемпионов лучший результат. Это четвертьфинал. Под 94-й уже. Охереть. Кейн 90, Стерлинг 87, Маунт 92, Биллингем 92, райс 90, Арнольд 91, Пикфорд 88, Стоунс 86, даже Джон Стоунс прокачивался в 31 год, 86. Рейтинг, наверное, один из лучших ЦЗшников. Волкер 78, Сака вообще не прокачивался, наверное, потому что не было места у него в стартовом составе. В принципе, на вот такой ноте мы заканчиваем за Селфорд Сити промотку и начнем за манчестер сити глянем чего смогут добиться они за три сезона то есть возможно конечно нужно делать сезонов побольше где-то по 5 но как-то лень но ну, а там конечно если вы в комментариях напишите что давай по промотке сезонов немного больше то я естественно к вам прислушаюсь и тогда начнем проматывать ну хотя бы по сезончиков 5 оп и мы уже переносимся в состав манчестер сити тут все Точно так же, как и в Селфорде было, так что на этом долго мы внимания застрять не будем. Сразу же перейдем мы с вами к концовке первого сезона, посмотрим, чего добьется Манчестер Сити там. Ну и так же само все будет, как и в Сэлфорде. Первый сезон посмотрим, результаты, второй сезон, результаты, третий сезон, результаты. на этом мы закончим. Так что увидимся с вами буквально через несколько секунд. Ха, оп, не закончился и первый сезон, а нас уже увольняют. С сожалением информируем о решении совета директоров уволить вас с должности главного тренера клуба. Совет директоров не уверен в вашей компетентности. Интересно, что ж мы такого сделали, что нас решили уволить. Так, ну давайте посмотрим на этот, на результаты, почему нас уволили в итоге. Как бы уже, в принципе, конец сезона, там э, сезон уже подходил к концу, где-то конец мая, сильно много слова, конец. В Арсенал 7, Сити 6, Челси 6, Юнайтед. Пятый, Сити четвертый. Вот оно что. Астон Вилла на первом месте. Вы чё? Эмирейтс Факап У нас победителем становится Арсенал в матче против Манчестер Сити. Карабао Кап. У нас становится Арсенал в матче против Манчестер Юнайтеда. Мы отлетели от Шеффилд Супер Суперкубок. Но здесь Реал. Лига Чемпионов. Бавария с Реалом будет. В полуфинале нас не было. Четверть нас не было, в 1-8 мы вылетели от Вольсбурга, Лига Европы, Манчестер Юнайтед Лейпциг, и получается Лига Конференции, Фанер Бахче, Славия Прага. Ну и по сути, вот посмотрев состав Манчестер Сити, так по сути все то же самое на данный момент. И вот, а если смысл продолжать эксперименты, если суть-то эксперимента, чтобы состав не менялся, за Selford это все вышло сделать, у нас состав был всегда один и тот же, тут уже будет другой тренер, другое руководство, и уже будет по сути компьютер сам решать, и по сути у нас один вратарь, там по-любому появятся новые вратари, как бы все появится новое. И вот поэтому, наверное, на этом и закончим мой эксперимент. Типа смысл. Ну, как я считаю. Конечно, если вы там напишите в комментариях, то следующий эксперимент я промотаю так же само до конца. С тем учетом, даже если нас уволят. Ну, а сейчас будем тогда заканчивать. Всем спасибо за просмотр. У нас с Селфордом получилось довольно интересно. А вот с Манчестер Сити вообще как-то... Уволили и все. Ну а так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Совсем скоро увидимся. До скорого, ребята.